Начинается игра. Команда Титан 2009 играет с командой Аякс. Пожелаем ребятам нашему удачи и хорошей игры. Тоже появилась новая традиция Мы теперь тоже едины в кругу Иди, иди в него тут оставайся середина стань ближе выжимаем его да еще очень Доберу, просто отмайся. очень просто все что белые пошли в атаку сегодня я все делала белых футболках точнее так уже я уже пробовал поворотом. Так. проснулись, собрались. Почему а он выигрывает? Почему а он Ты... Ты куда, Артём? Сужай, сужай, сужай. Подворот. Туреть. Вот туда. Вот туда. Ищи пространство. Последний. Что там в обороне сегодня? Но это не пойдет, это все чужому, блин. Да! Давай! Ай, сиди, сиди линию, Матвей! Разворачивайся, Артем. Горы справа! Легко сегодня обыгрываю белые. Побрались, подводы. Садимся! Это было мимо. давайте что-то выигрывать. Все мимо, все мимо, сзади или надо. Ваня будет. Сильно. Завел мяч. Молодец. Атуро... Ну... Давай, давай, давай, давай. Работай, Арсен. Да, работай. Бить! Вот, вот оно! Молодец! Молодец! Здорово! Матвей забивает первый гол! Хорошо, сейчас Арсен! Ну, видишь, Артём, можно и рукой это делать, не взять его за плечи. Пацаны, давайте передачи, все чужому, вы все, что выиграете, у вас все чужому идет. <плес> Хватит нюхать, бегать за соперниками, блин, играй футбол! Смещайся, да, иди, Арсен, сюда, смещайся, Арсен, ближе к своему, ближе, ближе, смещайтесь, смещаемся. Перестроились туда теперь, Ренат. Двигайся за 17, Ренат. Здесь Арсен уже работает. Свят, перед ним. Свят, спокойно, перед ним. Доставай, Ден. Тёма, ты, Тёма! Что ты там делаешь? Это не отбор. Пацаны, если вы идете в отбор, надо забирать мяч. Молодец, Артем поймал. Принад, что за отбор? Сильно надо закинуть, сильно. Выграешь а, мяч, Матвей, вот перелетит. Вы не успеваете, Саша. Давай, сильно дай. Дай, Лев, дай, уже дай. Да! Да. Здорово! О, Турыч, блин! не успел. Хорошо, Арсен, здорово, Матвей, все хорошо. Смещайся. Вовремя лет. все. Падай, Арсен. Матвей! Матвей! Матвей! Матвей! Вот сюда опускайся за центр, вот сюда, в зону! Арсен, доставай туда! Ближе к середине иди! белые водят? Почему мы даем бить, середина? Почему у нас бьют там? Вера, да. на мяч! Давай, Лёва! Эй, почему? почему у нас до штрафной бьют? Игроков не хватает назад возвращаем. У нас три игрока, иди. Ну, да! Давай, Лёва. Ну не они. Лёва, что вы туда заходите? Давай, Мася, Можно стоим. Да! Да! Да! Здорово, еще. Давай, давай, Ренат. Да! еще. Да! Да! Да! красавчики. Давай. Давай, давай. Давай. Да! Да! Да! Да! Вот Да! Где-то преимущество наше. Сбили Артура. С Весмолем. Артур, возвращайся. Артур, Артур. Нам еще вода, типа... что такое? Давай! Ей. давайте! Уживай! Забирать! Да Было мимо, но как-то много у нас попыток по нашим воротам. Надо, ну, надо, голова попадает. А бело поднимает! А! Бежать, бежать, бежать! бежать! Попадает. Давай, надо бить, бить, бить, бить! Хорошо, ничего, попадай молодец! сейчас здорово, Артур, вот сейчас попадает. хорошая была атака. Привет, ты без игрока! не останавливайся! Дэн, у тебя нет игрока? Значит, поднимайся выше. Сашу поднимай выше. Подходи к игроку. Пацаны, забери. Дэн, ближе подойди. Дэн, своему. мула, Ваня будет. страхует. Да, и бой. Попадают на Артура, значит выходит. Нам закрыть. Найди игрока себе. Понятно. Понятно. Понятно. Понятно. Понятно. Понятно. Понятно. Понятно. Понятно. to попадали. Оранжевый, оранжевый уже встал, белый лежит еще. Гра остановлена. Вышли оттуда! Иди, иди Матей в него. Вышли! Вышли, вышли, выше подняли! Арсен! Поднимай, за свои своим. Ренат, за своим, Арсен, ближе подходить. Вот и все. Надо доигрывать до конца, Турч. Артем, вот. смотри, сейчас подай ниже, Турч здесь. Остается. Твой фланг, работай здесь. Твой Турч на месте, куда ты идешь. Я остановился, зачем останавливаться? Лева. Ле, потом будешь расстраиваться. Чего ты останавливаешься? Я правильное еще! Внимательно! Торыш подбор! Давайте! Выбивайте мяч! Артур, пошел! Артур, долго. долго. Иди. Ой, блин, я не засняла этот гол. Мялкий палки Прошу, это было 2-0, а я забил второй. Пьян, пьян. Я взяла, не засняла Нас, этот гол. Вот. Ой. У нас три атаки два, Так, у будет меня от нашего папы критика. Что, не Камера, да, пошла не туда. Как-то ножки застряли, и все, я перецепилась и сняла. Под контроль, быстрее! Да, Артур, да! Матвей, падай ниже! Матвей, падай ниже! Торыч, падайте ниже! Торыч, стенку иди! Дэн! Тебе не надо там быть! Внимательно! До точки стали, дальше не идем! Дэн, выйди оттуда! Рука! Рука. Левая есть Австрия! Давай, давай, давай! Я останавливаемся. Один, спокойно. Да, Да! вперед, да. Да, да, да. Давай, да. давай. Беги. Да, ладно. Да. Е! -е Три ноль! Выила! Да. Выила, выила, Было! Было! Помогай! выила, выила, выила, выила, выила, ребята, спасибо! Я все! На сегодня! Молодцы, выила, Круто! 3-0! Арсен, Арсен да. ты сюда! Арсен, Саня, смещайся! да! Ребята, почему разворачивается через тебя все время? Ах, ах, Кошки, мышки, выиграть нужно. внимательно. Иди, Свят, иди! Еще вы в мяч этот никак не попадете? Свят, вы в мяч попадете? Тёма! Это не вовремя. Тачку спину воды. Шире, шире, Да. Там дыши, туришь, там работает! О! Но... Стоит! Я! Я! Я! Я! Я! но <говорит> б no. Пустились? Вышли оттуда! Глеб! Глеб! Валерий, Артура Что ты там делаешь? Штрафной. Да выше подними! Тема, выше! Да, Давай! Лёв, капец, блядь жёлтый, ты чё не видишь? Да землёвый, не какой могу там могу попасть. Ну да. ты кому? Твой, Туреч! Разверни! Да, и да? разверни туда! Саша? Блин, Саша, ну влетящий мяч с подъема, ширни его, а! Хорош, Ваня. И... Саша, ниже сразу. Саша, молодец. Арсен. Ну ты хоть тут не оставайся еще. У нас минус три сразу. Давай. Офсайд, офсайд, офсайд. Торыч, Тореч. Артур, Артур, Артур, а можно было не Матвею, а Арсену диагональ отдать? Нет. Привет, Смешайте, сюда пойдет. Да, да, да, да, да, накрыли там! Свет, ты с кем? Свет! Выше, ты, Выше, ты. Сохраните! Артур, давай! No! <laughs> <laughs>